Дело в том, что э, за короткий период знакомства очень сложно, не задавая определенных вопросов и не проживая определенные ситуации, понять, э, ну, действительно ли то, что говорит мужчина, соответствует э, реальности. Вот. Что в начале отношений мы показываем обычно нашу светлую сторону, вот как бы все самое лучшее. И это на самом деле является правдой. В большинстве случаев многие действительно есть эти качества, эти состояния. Просто чтобы быть в позитивном в таком вот контексте, необходимо проделывать постоянно определенную работу. А именно, первое, осознавать свои напряжения и их открывать, их прояснять, озвучивать обязательно и делать так, чтобы эти напряжения уходили. Второе, да вообще, да, да, да, то есть если вам что-то не нравится сразу, что-то не устраивает, вам нужно про это говорить. Например, он опоздал, допустим, да, и если вы промолчали, мужчина делает вывод, подсознательно, что так можно с вами делать. Опоздал второй раз, вы промолчали, уровень напряжения растет. И э, к чему это приведет? Что на какой-то ситуации, которая, например, не является вообще, никак не с этим опозданием, вы вспомните те напряжения и выдаете ему реакцию в три раза больше, чем она должна быть. А он потом будет смотреть на него, какая-то истеричка, что здесь такого там, ну не знаю. А он даже не знает, что вы до этого три раза промолчали. То есть вы этому отдадите гораздо больше вот этой агрессии. Поэтому это очень важно делать. Второй момент – смотреть на напряжение партнера. И если он, например, где-то мнется, ваша задача – а ты точно этого хочешь? Для тебя это нормально? Переспросить. Вот. И, конечно же, это ну, сложно достаточно делать. То есть и себя чувствовать, и на другого смотреть. А проще же придумать что-то и любить образ. Потом этот образ как бы может не соответствовать тому, что вы хотите. То есть поймите, что чтобы удерживаться в качественных отношениях, Придется быть внимательной к себе и внимательной к партнеру и постоянно вот это вот как-то говорить, проговаривать. Вообще Разговоры – это очень важная часть отношений. Вот. И так можно отношения сохранить там, ну, я думаю, что на годы. Что -то. у вас просто не будет напряжения, у вас чуть-чуть заболело что-то, вы это прояснили, решили, и все, вы дальше в отношениях. А так там 10 лет терпите что-то, и потом все в один прекрасный день бахните ему. О, вот. господи, откуда это все?